Не все поймут, не многие вспомнят Это Люди, те, которые смотрели ранее видосики, они, думаю, вспомнят Вот этот экспонат, ссылку на который я сейчас оставлю в описании И, наверное, многие из вас поймут, о каком мотоцикле речь Потому что что? Потому что мы снова его покупаем И покупаем его уже для человека, который приехал из города Томск Но об этом чуть дальше а вы знаете, что у меня было? Мне люди пишут там, говорит, мотоцикл, который ты подбирал, вот этот вот. Uh -huh. Говорит, продают и твое видео выслали. Uh -huh. Ты, говорит, скажи человеку, чтобы он убрал. Uh -huh. Я говорю, зачем? Ну, что-то какой то говорит, нажувалово, говорит. Что-то uh -huh. как-то не может быть. Может, это не тот мотоцикл. Мы я говорю, а звонили, я... По -моему, по -моему, я... я при чем? Даже то, не тот мотоцикл, я кому-то должен что предъявлять. Вот так вот, да. Не все, наверное, вспомнят, но этот мотоцикл мы покупали ровно год назад. А это как раз были такие пандемийные моменты, это был, если не ошибаюсь, январь 2020 года, и этот мотоцикл мы забрали а, человеку, который увез его, собственно, сюда. То есть он откатался год, и теперь его продает, потому что хочет себе что-то, нечто пободрее. А сейчас вы посмотрите всю историю, как это все происходило. Вы на канале Мото. меня зовут Патрик. Погнали всю историю от первого лица, от заказчика, чтобы вы почувствовали себя на его месте и за него порадовались. Погнали! Да, друзья, решил рассказать вам сегодня просто историю из нашей жизни. Ехать нам очень далеко, там километров за 150 от Москвы. Я заеду, сейчас возьму прицеп и потом... Заберу человека из гостиницы, потому что он не местный, он с севера, прилетел сюда специально для приобретения мотоцикла, и заодно у него узнаем, сколько стоит просто прилететь в Москву, снять гостиницу, купить мотоцикл без нашего участия. То есть, либо сколько вы сможете сэкономить, если закажете, например, заказ подбор у нас, да? то есть вы можете, в принципе, не приезжать, как делает и большинство людей. Все, прицеп зацепил, а, сзади, наверное, вам его видно, сейчас поедем, стяжки взял, сейчас мне скинет человек адрес, а, где он находится, в какой гостишке, и поедем к нему. Здравствуйте. Здравствуйте. так? Да, покупатель. О, сам еще не местный, бегает по улицам. Артём, Конечно. Ну что, уж с утра тоже мотаетесь? Угу. Я тут что-то как восемь встал. Еще не сел, так, У меня тут есть такое, типа, интервью. Возьму у вас. Давайте. Будете рассказывать сейчас, как вы дошли, докатились до такой жизни. Готов. Мы уже пишем. Как вы докатились до такой жизни и как вы решили приехать так далеко? И сколько вы потратили денег, если бы вы не приехали, сколько бы не потратили денег, надо так. Приехал с Томска, ну, самолет, там, все, да, там, гостиница, самолет. все. Потому что в Сибири нет таких мотоциклов. Угу. Начал смотреть в Москве. Угу. В принципе, нашел подходящий в драйв байке, а... Дог договорился с ребятами, угу. вроде застолбили мотоцикл, взял билеты угу. в пятницу вечером уже перед вылетом mm -hmm. с древбайка, говорят, мы продали. Класс, молодцы. Хотя mm. вроде договорился, говорю, если вот мой телефон, позвоните, если нужно, я залог внесу. Сейчас, извините, алло. У нас есть в Воронеже, есть человек, который может посмотреть. У нас много городов, где есть резиденты, конечно. Но я, я просто, как, как я вам сейчас, вот, я сейчас вот буду Рассказывать все его болячки и не болячки В ютубе, в интернете полно информации Я сейчас немножко занят Понимаете, как бы Мне вот что делать, сейчас вам рассказывать Либо мне заниматься Но я думаю нет смысла абсолютно Потому что рассказывать все болячки я сейчас расскажу А потом какую-то другую найдется И вы скажете, что Патрик Фуфло не сказал про эту болячку Поэтому нет, спасибо Ну давайте вы в ютубе посмотрите А там уже определимся, хорошо? Спасибо, всего доброго вот человек звонит, он тоже, вот он, говорит, я не могу воспользоваться вашими услугами, потому что мотоцикл находится в Воронеже, я говорю, угу. у нас есть в Воронеже человек, да, ну а если, а вы можете мне рассказать, какие у него болячки, то есть я должен человеку посоветовать, порекомендовать, рассказать всю информацию для того, чтобы, что, угу. для того, чтобы просто вот я красивый парень, да, или что, ну, как-то так, да, извините, я вас перебил. Да, пятница вечер, все звонят, говорят, продали, я говорю, как так договаривались же, я говорю, угу. готов залог нести, а, Драйвбайки, опять же, посоветовали через блогера, uh -huh. тяжелого, не знаю. Да слышал. Слушались. да. И все. А у меня какие варианты? То есть билеты, купленные. Если посоветовали, значит, кто-то кому-то проплатил. Uh -huh. Ну, мы посоветовали, в смысле, лично мы посоветовали, а он рекламирует uh -huh. их. Uh -huh. Ну и я, собственно, доверился. Все, у меня уже вариантов нет, надо что-то здесь искать. Uh -huh. Нашел еще два варианта. Один uh -huh. вариант Мистер Мото, uh -huh. и второй вариант у парня. Мистер Мото приехал вчера. Но, честно сказать, мотоцикл меня смутил, mm -hmm. у него зеркала не родные стоят, что-то изолентой провода перемотаны. Mm -hmm. Хотя, ну, существенно дешевле, конечно, но как-то я не решился. Потом вот парня нашел, посмотрел, он показал, что это обзор. А я, кстати, обзор ваш на mm -hmm. накануне-то смотрел, mm -hmm. но я не знал, что он продается. И объявление, встречаю, в объявлении он скидывает видео, как ему подбирали. Ага. Я говорю, так ты его, получается, продаешь? Он говорит, да, Я вообще продал? на самом деле думал, что он давно его продал. Ну, потому, что знаю, он да. уже с осени его продает. Мне много кто писал, смотри твой ролик, типа показывают там, типа вот он, и равно что человек продает. Мне кажется, это обман. Какой обман? Uh -huh. Ну, то есть, как бы человек продает свой мотоцикл. Какие проблемы? То есть, как бы он показал видос. Ничего в этом такого нет. Ну. Нет, сюда, ну то есть... Сколько я... вы примерно потратили денег? То есть, грубо говоря, сколько вы бы не потратили, если бы вы не приехали сюда, если бы мы сделали это сами? Сколько бы не потратили? Да. Я самолет. Бы... Самолет. Просто чтобы для понимания, по для людей... Самолет чтобы... в одну сторону под 10 тысяч. Угу. То есть в две стороны 20 тысяч. Угу. А, ну, здесь у меня получилось угу. по попроще, потому угу. что у меня есть родственники живут. Угу. А, вообще я собирался гостиницу снимать, но ну, потом меня пригласили. Сколько гостиницы примерно? три, наверное, в сутки. Ну, да? это 4, если нормально брать в все. Uh -huh. Ну, там, даже 2,5 даже, если брать. Ну да, если а, То есть -то минимум, минимум двое суток. Минимум. Ну, это минимум, да. Потому yeah. что. Если самому искать, ехать. Как-то самому искать, подбирать, что-то, где-то звонить. Это сейчас, ну, совершенно случайно случилось, что нормальный <на> цикл попался. А Он бы мог не попасться. Ну да. И я бы мог здесь застрять, например. Там. Ну да. То есть получается это уже 1025, чтобы просто. Ну, это грубо, опять же, с разных городов разные там расценки, да. Ну, грубо 25 тысяч рублей. Ну это да, совсем грубо, Я думаю, что больше Плюс ко всему Еда Плюс ко всему поехать куда-то что-то То есть как где-то что-то там Транспорт, не транспорт, Москву не знаю Метро, Но Ну пробовали, когда-то сами Зачем? Ну вообще по Москве Не, а я-то здесь частенько бываю в командировке Я имею в виду вот в этот раз, когда приехали Там что-то ехать, смотреть, ездили Нет, вот только в Мистер Мото съездил Потому что, ну больше нету таких мотоциклов Я его тоже долго выбирал В погоду по, ну, в принципе, по модели подбирал, uh -huh. по деньгам, по деньгам там долго подбирал. Ну, и получается, что вот такой мотоцикл для меня ну, самый лучший вариант. Uh -huh. Старый я не хочу, на супер и новые. Э, ну, я вообще первый сезон буду ездить. Uh -huh. И, наверное, я сначала думал салон вообще купить, uh -huh. а потом, потом думаю, что, наверное, не очень, это это не, не очень да. И э, хотелось очень такой мотоцикл. Смотрел другие, но все никак. Uh -huh. спорты мне не надо. Чопперы мне не надо, uh -huh. никакие. А вот э, спорттурист выглядит красиво, uh -huh. а при этом посадка более-менее нормальная. Литр мне не надо, э, ну и меньше тоже не надо. Я тяжелый, под 100, под 100 килограмм, Согласен. поэтому. Ну, вопрос бюджета опять же. Бюджет, да. И, в общем, идеальный был мотоцикл, вроде как хороший вариант, вроде я должен был только просто приехать, сразу же поехать, если нормальный мотоцикл его оформить, и отправить доставкой, все. Uh -huh. А потом уже свободно выбирать экипировку там, что-то. Я понял. А, ну, а вот и все. Ну, кстати, по поводу с, с Инной, по поводу экипа договаривались, да? что обсуждали. Она говорит, меня писал Артем по поводу экипы. Да, я попытался, но, честно сказать, я так и не понял. Инна говорит, нету где примирить? Нет, салон а, есть. Салон. У нас про салона нет, но мы как бы работаем, грубо говоря, на удаленке. То есть угу. а, мы можем предоставить вам вопрос, где-то, например, померить. А и, потом соответственно, вас да, да, да, Потом, соответственно, вы там, грубо говоря, оплачиваете, и скидки будут, и все. То есть, как бы, все ценники, там, она вам все это дело расскажет. Если вам что-то понравилось, вы ей пишете, и все. Она уже говорит, там, что где, почем, когда и сколько. И просто получать через ину заказывание. Да? Ну, да, так, ну, как интернет-магазин только с возможностью прийти померить, грубо говоря. Ну, вот, скорее всего, так и сделаю, потому что... Каким мне объяснило ВКонтакте, я не понял. Если хотите, мы можем даже вот сейчас загрузим мотоцикл, да, мы потом как, как что мы с ним будем делать? Отправлять. Сразу отправка, для я обслуживания там не надо ничего, да? Я думаю, что давайте. Ну, да, давайте тогда сейчас решим вопрос. Мы сейчас, если заберем мотоцикл, если угу. или когда, да. Ну, я сильно надеюсь, что мы его заберем. Я тоже что... думаю, что, потому что я у Ивана спросил, этого ничем не отличается от того, что покупали. Поэтому взяли с собой специальный прицеп, чтобы не вызывать специальный эвакуатор. Тут эвакуатор взял бы, сколько я посчитал, тысяч да, что-то получится получил сабли 7 эвакуатор взял бы до да. дополнительно денег где 500 плюс 4 mm -hmm. я написал mm -hmm. но ну, там еще дальше получается потому что мы проезжаем этот город потому что он адрес точно указал нам да намного нам подальше там километров на 30 на 40 примерно как то вот так то есть получается что если человек хочет приехать в москву соответственно это билет на поезд самолет либо автобус Приехать сюда 2-3 дня это минимум, еще там по 2 тысячи минимум, чтобы потратить это все здесь. То есть, грубо говоря, самолет, поезд, автобус, допустим, выйдет в один конец, даже если там 5 тысяч рублей, там средний какой-нибудь город недалеко, да, там 3-5 тысяч рублей, то есть это уже тысяч семь 10 минимум на дорогу. Плюс покушать. Если вы едете на поезде, на автобусе, это еще больше покушать. На самолете моментально прилетел, уже больше не надо. Я просто катался на дальних автобусах, это... Там больше проедаешь, чем сам автобус стоит на каждой остановке. Вот. Плюс ко всему, то есть, грубо говоря, 10 тысяч рублей а, эта дорога туда-обратно, минимум. Покушать в Москве, допустим, даже если в кафе каком-нибудь, там, Макдональдс какой-нибудь, там, не знаю, 500 рублей пускай в день. Это вообще голодать читаю. Ну, я, ну, я так это, да, это не есть так вот, это не поесть, да, это так перекусить. Ну, грубо говоря, 500 рублей в день. Три дня. Три дня, и это получается полторы тысячи плюс это минимум полторы плюс 10 тысяч 11 500 и плюс например снятие жилье здесь примерно 2000 минимум это считаем по минимуму да, по да, 2000 рублей считаем три дня дважды 36 Итого получается примерно 20 тысяч рублей человек потратит ну или вы вы потратите да если вы приедете сюда и будете сами это все дело подбирать другой вопрос а если например почему к нам обращаются люди с регионов потому что а, у нас есть возможность, например, подобрать по удаленке, мы делаем договор купли-продажи, приезжаем, покупаем, человек отправляет деньги на карту продавцу. Все, мотоцикл мы берем, грузим, отправляем. Ну, в данном случае, в любом случае, вы оплачиваете доставку да. мотоцикла, правильно? Кроме, если не лето, вы сами бы на нем поехали, кроме. Вот, а так получается, вот, примерно, вот такая калькуляция. Так что, считайте, господа мои, Тут многие говорят, что дорого мы берем, попробуйте приехать сами. Да нет, безусловно, удаленным. Если бы я знал, что у меня такой заранее будет вариант, я бы, может быть, и не поехал, а удаленно бы заказал. Не, я не говорю про вас вообще. Ну, просто... нет, если люди из регионов, да, намного удобнее так. Если живете где-нибудь там 100 километров от Москвы, другой разговор. А у нас же еще ничего нет далеко. Ну, да. а, а вы откуда? В Томск? В Томск, Томск да. Я нашел еще в Новосибирске такой же, с Японии его привезли. Тоже там нулевый вроде как. Но он, например, без БС. А у меня было условие такое, что мне, ну, АБС, АБСка нужна. А для и, чего? И, сто, и стоит 520. А для чего? Живой, живой хочу остаться, потому что у меня это жена. Ну, я и... вам хочу сказать, что. Ни бремба, ни АБС, ни какие-нибудь там ЕСП, никакие электроники, никакие супертормоза не помогут, не спасут а, человека-кретина, который не понимает, что он делает. Безусловно, это, вот, ну, это дополнительное. Да, Просто, просто допол я всегда система. задаю вопрос людям, когда они говорят, мне нужно только СБС. то есть, ну, грубо говоря, в вашем случае у вас есть бюджет, но когда мне говорят, я хочу только СБС, а у человека 300 тысяч рублей, и он хочет себе максимально свежий, еще и САБС, еще и чтобы был спортивный. Ну, как бы, ну, это сказки не бывают, да, то есть, Безусловно, да. плюс к модели мотоцикла, АБС еще плюс 30-50 тысяч рублей, но у человека денег нет, но хочу себе СБС. либо берем убитый САБС, либо рассматриваем нормальный, адекватный, там, без АБС. Просто я всегда задаю вопрос людям, вы когда на машине ездите, у вас летом, как часто в режиме АБС вы входите? Вот у вас на машине. Нет, ну не часто, да, но... Вот то же самое на мотоцикле. Это понятно, что... Тут один раз, тот один лучше, раз, Лучше, чтобы он был, согласен. Я просто ждет. заранее тоже изучил, я понял, что в этот бюджет, в принципе, но можно... у вас быть. есть бюджет, да, что а можно если, уважать. например, у вас было бы вот, 350 и все... Согласен. Вот не я не именно говорит. об этом говорю. Если есть деньги, например, человек может себе позволить. Не вопрос. АБС-то хорошо. Это плюс. Это никогда не минус. То есть, грубо говоря, когда мы рассматриваем разные мотоциклы и на каком-то из них стоит АБС, да, это плюсик. Чем, например, без АБС. Скоро нет. Но в данном случае, когда люди ищут не мотоцикл, а ищут АБС, чтоб там стоял, вам шашечки или вам ехать. Примерно как-то так. Все, у нас дальняя дорога, нам ехать полтора часа, поэтому мы камеру выключаем и будем секретничать. Собственно, вот вам мотоцикл, погрузили, все на стяжечках, все как мы любим, по красоте. О, довольный владелец, продавец такой погрустневший. Все, выезжаем. Все, заштурились, поехали. Ну, собственно, все, отъезжаем. Супер, супер. Осталось немного довезти. Я, я думаю, нормально. Нормально закрепил. Закрепил, как, на ваш взгляд, нормально? Не, нормально, я имею в виду через транспортную а. а у нас сегодня воскресенье. Ха-ха-ха. Да, они вообще... не работают. Не работают? Они в воскресенье сегодня. Я думал, они. Ну вот, я... в воскресенье. Ха-ха-ха. Придется -ха -ха. завтра. Вы завтра здесь? Да. Я там могу и сам отправить. Договор вы забрали, все забрали, документы. Договор, документы забрал. Все. Забрали, едем. Будем, наверное, скорее всего, завтра отправлять. Всем, кто смотрел, не знаю, что хотите делать. Поставьте дизлайк хотя бы. Сделайте хоть что-нибудь. Все, всем пока.